Субтитры сделал как ты близко дышишь, это просто малышка малышка, я реально, я тебя ой, малышка, я реально, я тебя полюбил я тебя полюбил, реально с первого взгляда, просто я тебя полюбил, хоть ты и робокс, но ты реально красивая ты такая не формалочка немножко, но ты красивая мы я тебе смотрю в лицо твоё, вот гокекс Прикиньте, сейчас Степа зайдет на стрим.